Это скандал! Не нас У меня на телеге Служба не дружба! Не крутись тут! Я вижу, все готово. Точно. Как только они покажутся, перережем им путь. Хоть бы они целый отряд вызвали. Знаешь, я вообще думаю, хороший это план. И охотно тебе помогу. И не то, чтобы мне не хотелось намолотить этих долбочистивцев хоть сколько-то. Просто я не понимаю, почему, раз уж у нас был Поплер, мы ему не велели просто освободить людей. Это было бы слишком подозрительно. Менги исчезает, а потом возвращается со шрамом на лице и приказывает освободить Лютика. Ну, может, ты прав. Присцилла? Что ты здесь делаешь? Какой-то мальчишка принес записку от Дуду. Конвой отправится на рассвете. Можно я останусь с вами? Я не могу дома сидеть. Я так за Лютика беспокоюсь. Не боись, отобьем твоего хахаля. С нами лучше не балуй, лишь бы цел остался... Ах, да. сука, я бы в рифму сказал, Геральт, Да предами ей не положено. Возвращайся в город. Пожалуйста, я же не буду вам мешать. Ох, Геральт, оставь да ты ее в покое. Уступи ей. Видишь, как она смотрит? Как мой Бобик, когда у него был заворот в кишок. Ей здесь не место. Я не собираюсь оправдываться перед Лютиком, если с ней что-то случится. Напомню, что ты должен Лютика из передряги вытаскивать, а не меня. Я умею о себе позаботиться. Ну, хорошо. Но помни. Да, знаю. Когда начнется бой, буду держаться подальше. А, пока еще ничего не началось. Мы тут еще долго можем сидеть дождать. Тогда сыграем в Гвинт? У меня тут нет настроения, но вы играйте Ну хорошо, основы ты знаешь Так что теперь будем играть по-серьезному Едут, едут, вот они! Рисцилла, оставайся здесь Зараза. Геральт, езжай за ним! Весик, оставь нас! девственности Белоснежку. А в шахте в Видите, как на войне. То тут что-нибудь бнен, то там издает. Но! Зараза я его потерял. Придется поискать следы. Следы копыт. Благодетель? Откуда боги привели? Приезжал здесь кто-нибудь? Двое мужчин, один перекинут через седло. Да. Кажись, мелькало что-то такое туда налево отправился только я бы голову над сечение дал что он бабу вез потому как такой вишка вопли Короче, конь захромал. снова нажрался и кого то сюда Сюда, говорю. И молчи. Я то Вот ты. Сколько ты меня? В чем дело? Это я тебя спрашиваю, в чем дело. Какой-то охотник вломился к нам хату и выстрелил нас за дверь. Мы и пернуть не успели. Был с ним другой мужчина, такой чернявый. Ну, был. Болтал безумолку. Точно, Лютик. Охотник завалил дверь изнутри. Есть какой-нибудь другой вход? М -м, вроде есть. Вы вообще от этого охотника хотите избавиться? Правду сказать, так мы хотим от всех от вас избавиться. Ну да ладно. Вот тебе ключ. Заходи сзади, через дверь покреба. Спасибо. Садись сюда. Сюда, говорю. Ты молчи. Ясно, ясно. А что дальше? Сколько ты собираешься держать тихо. меня в этой сайтах? Тихо. Я буду тихо, можешь не бояться. А эти не душки, нельзя доверять сам сайт. Я в однажды, как один... Какие у меня гарантии, что ты меня не обманешь? Я пойду туда вместе с тобой. У меня же нет выбора, правда? И без всяких штучек по дороге. Ты же знаешь, я в любой момент могу тебе башку свернуть, как а, а еще я знаю, что ты этого не сделаешь. За мой труп тебе не заплатит. А за желудок, как я и говорил, то слится в Итак, я что-то слышал. Что? Нет, нет, только не клят! Обязательно надо все испортить. Как раз, когда я разработал... <с> как я рад тебя видеть. Давно тебя не было в Новиграде. А что... Пойдем поговорим снаружи. Присыла? Что ты здесь делаешь? Ты цел? Я за тебя волновалась. Лютик, балабол ты наш, мы отправились за вами, а то эта твоя девушка всех так пилила, так пилила а, Жалко, вы не видели, как мы уделали этого охотника Я хотел это сделать совсем иначе, но... Э, Геральд? Лютик, я хочу тебя кое о чем спросить, это важно, поэтому сосредоточься Где Цири? Цири? Я думал, раз уж ты здесь, а вы не встретились? Я Я не, я не знаю, где она когда ты видел ее в последний раз. Мы были на храмовом острове, убегали от людей-ублюдка. добежать. Осень коней. Ах, какое приключение! Сначала мы проворачиваем ограбление века, потом спасаемся от охотников. Замечательная история, но хватит с меня этих похвастушек. Пойдем золотом. Надо убедить низушков, что они абсолютно ничего не видели. Материала на целый том баллад хватит. И тираж весь разойдется, как свежие булки. Никто не станет читать эту галиматью. Что для тебя нашло? Я просто беспокоюсь А Хом, О Геральт, верь в нее Ты хоть представляешь, как она дерется? Девочка сумеет о себе позаботиться, уверяю тебя В любом случае, ей придется вернуться за коробочкой С нее же все началось Ты об этом? О, ты забрал ее, ублюдка? О, о, Цири обрадуется. Только ублюдок должно быть. Здорово разозлился. Цири говорила, что это. И зачем она отправилась с этой штукой к ублюдку? А она пошла к ублюдку, потому что я ее туда отвел. Я мог бы догадаться, что это был твой план. А что? У нее сломалась магическая штуковина, а у ублюдка был доступ к чародеям, которые могли ее починить. Кроме того, ей надо было разобраться со словами проклятия. Знаешь еще что-нибудь о проклятии? Какие-то детали, подробности? Ну, я знаю текст. Ты шутишь? Нет. Проклятие было по-эльски, и Цири постоянно повторяла его, чтобы не забыть. Звучало оно так. Вафайл Элейн и Кайдмильфолия. Гладивдорны Айптонайд. Бундроитны Ияхус. Мне это ничего не говорит. Мне тем более. Она снова ускользнула. Я был так близко. Она приехала сюда из Велина. Там ей, как я понял, помогли. Может, она вернулась обратно? Сомневаюсь. Я поговорил с тамошним бароном, это он помогал Цири. Он сказал, что она уехала в Новиград искать Йен и меня. А Йен на Скеллиге осматривает следы, которые там, возможно, оставила Цири. Ну так что, Скелиги? Скеллиге? Кончайте трепаться. Теперь моя очередь говорить с Лютиком. Ну, тогда я в очереди. Идемте-ка обратно в шалфей и розмарин. Ну, на сегодня с меня приключений достаточно. Думаю, я вполне заслужил миску Жаркова и мягкую кровать. Мы сто лет не виделись. Может, заглянешь, когда будешь поблизости? Конечно. Думаю, мы увидимся довольно скоро. Ловлю тебя на слове. До свидания. И еще раз спасибо за помощь. Спасибо тебе сказать хотели. Так что вот, держи-ка подарочек. Портрет Иерарха. Как мило. Ой, на самом деле ничего особенного. У нас таких много. Только не говори, откуда он у тебя. Ладно? Ладно. Бывай. Бывай.